Боевое братство везет из России на съемки самую длинную в мире Георгиевскую ленту. Вы вообще понимаете, где вы собираетесь снимать? Там три с половиной километра до линии фронта! по и вы и нами